Надежда Викторовна, давайте с вами познакомимся. Так, я, за... я... Я, поздорова... я поздороваюсь у себя на фейсбуке, потому что я параллельно вещаю в фейсбуке. И слышно будет только голос. Голос твой, Оксана. И я представлю всем своим слушателям Оксану Мозалёву, врача акулиста. Я Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт с опытом работы психологической Психотерапевтической психодиагностическая психодиагностической работы уже более 25 лет. И сегодня мы с вами будем общаться. Оксана будет давать, задавать мне вопросы, а я на них буду отвечать из своего опыта. Что такое кризис? Зачем он нужен? Можно ли быть готовыми, готовым к кризисам? Нужно ли быть готовыми, ли здесь и сейчас? В общем, Оксаночка, озвучь вопросы, которые ты нам набросала. Я давно тоже о них узнаю. Да, ну вот смотрите, что хочу сказать, да, от себя, вот, э, на самом деле много сейчас говорят о кризисах, и вот я прослушала э, девчонок с такой же темой, мне она очень понравилась, поэтому я решила тоже осветить эту тему, я думаю, это многим будет интересно и полезно. Но у нас есть кризисы, да, э, кризисы финансовые, кризисы мировые, кризисы в отношениях, кризисы э, где-то в себе, кризисы с детьми, в общем, каких только кризисов у нас нет. И в первую очередь, да, вот что волнует, ну, и меня и как бы, вообще, я думаю, всех людей, да. Э, ну во-первых, можно наблюдать из того, с кем я общаюсь вообще, в принципе, окружение, да, что одни люди больше готовы к кризисам, вообще в принципе любым, да, они у них проходят мягче. Другие люди, они больше впадают и в этом всем варятся. Поэтому вообще вот первый вопрос, э, ну можно ли вообще, почему одни люди готовы больше, а другие готовы меньше? Как, что на это влияет, как можно на это вообще повлиять? Отвечаю. Не можно ли повлиять? На этот вопрос уже можно отвечать, да? Только Надежда Викторовна, почему-то у меня так э, звук немножко прерывается. Я думаю, или это из-за интернета, или из-за того, что нет наушников, вот может, может быть. Может из-за интернета. Может быть, слабый интернет. Хотя а это... может, это интернет э, глотает первый. Ребят, как меня слышно? Кто сейчас слушает нас в эфире? В Facebook, в Инстаграме, как слышно меня, как слышно Оксана. Я нахожусь сейчас в Египте. У нас с интернетом тот, он очень дорогой, и он не совсем всегда хорош. Как, собственно, сейчас во многих регионах мира интернет чуть-чуть подсел, потому что все ринулись в интернет. Да? В Египте это вообще отдельная тема. Как меня сейчас видно, слышно, дайте, пожалуйста, обратную связь. А я отвечаю. Сегодня мне исполнилось, вот уже в январе, не сегодня, в январе мне исполнилось только 60 лет, только 60 лет, и я это говорю с гордостью и с радостью, потому что сейчас я считаю, что это только 60, и я себя ощущаю бодро, оптимистично, это не значит, что я прям только всегда в бодрости и в оптимизме надежду иногда слышно э, глотает. Значит, у меня не очень. Ребят, ну, глотает, да, да. Ребятушки, ну, уж, пожалуйста, <coughs> будьте терпеливы, ладно? Потому что вот даже рано вышли в интернет для того, чтобы был лучше... Э, рано вышли в эфир для того, чтобы был в интернет, но, оказывается. Так вот, э, почему я сейчас <coughs> буду отвечать вам на эти вопросы, которые для меня не просто теория. Во-первых, я уже сказала, что мне только 60. Лет э, 20 назад когда мне еще не было 40, я жила, как многие люди, в таком состоянии, это же сколько, уже скоро сорок, это же такая старая буду. <связывая> И это меня угнетало, потому что установки что, <связывая> установки, что мы там старые, что мы там уже, это нам заложено в детстве. Напишите, пожалуйста, у кого такие установки, что вам уже там много лет, и вы уже ничего не успеете, что вы уже старая, или старый, или некрасивый, или вам я там... Я вам признаюсь, у меня есть такие инакционные вот. вот, вот, Оксана, сколько, сколько тебе лет? Я их рублю, сколько но тебе... они у меня нет. Сколько тебе лет? Тебе же 40 нет, правильно? Тебе... Нет, нет. Вот, нет. поэтому давайте вот будем честными, да? И то есть я почему сейчас так далеко зашла про кризис, насколько, насколько одни люди готовы к кризисам, другие не готовы. Даже при всем при том, что у меня есть медицинское, биологическое, психологическое образование, множество других образований, которыми я горжусь, и я обучалась, и обучаюсь, и в Немецкой Академии управления экономикой, помимо своих медицинских, биологических, психологических базовых образований, я постоянно обучаюсь в тренингах, я работаю с коучем. И вот это результат того, что я сейчас говорю, что мне только 60, понимаете? И я теперь не удивляюсь, когда мне делают комплименты мужчины, хотя и женщины тоже. Но это не значит, что я прям тут хожу, такая вся из себя девочка, такая припевочка. И реально понимаю, сколько мне лет, но я чувствую себя по-другому. Так вот, первое, это установки, ребят. Установки, какие установки у вас есть и как вы с ними работаете. С установкой вы можете работать сами, но это не так просто. Установки ⁇ это огромный труд, с которыми нужно работать и полезно, и необходимо работать. В тренингах, в коучингах, консультациях ⁇ это инвестиция денег, нервов, времени. Это труд. Как это относится к кризисам? Я веду, чтобы ответить Оксане на вопрос, почему одни люди готовы к кризисам и легче переживают, а другие находятся в панике, тревоге, в ступоре. И теперь более детально. Так как я к своим только 60 годам прошла, очень много прошла болей, в которых у каждого наверняка у вас есть, и болезни какие-то были, с которыми вы справились. У кого были болезни, с которыми вы справились, а другие стухли? Вот напишите, у кого была бедность нищета потери денег там большие кредиты еще чего-то и вы с этим справились вот напишите это сейчас так идет у нас сразу не просто тут бла-бла у нас сразу идет работа я с вами работаю как психотерапевт заодно и как коуч потому что когда мы осознаем у нас фокус внимания там о чем мы думаем наша самоценность поднимается так вот когда мы проходим кризисы в своей жизни, они у каждого, Оксана, 100% согласна, есть со здоровьем, есть в отношениях, потери близкого человека, расставания, обиды, и мы с этим работаем, каждый работает с этим, как может, как умеет, один залипает на обидах, и следующего человека никак не может принять свою жизнь, потому что считают, что все мужики козлы, или все бабы дуры, или только требуют денег или там они такие инфантильные, или там они такие и так далее. Согласны? Есть такое? Поэтому, смотрите, вот кризисы приходят действительно в нашу жизнь. У меня были подозрения на астму. Отвечу, астма – это страх жизни. Вздох, с первым вздохом и с последним, первым вздохом человек приходит в эту жизнь, да, это материальная жизнь, мы… Кто выходит через Кесарова, кто выходит через родовые пути, физиологичные, но мы приходим, и человек э закричал, маленький человечек, все, он родился, да? там дальше ждет проц процедура. И с последним вздохом мы уходим, поэтому жизнь – это дыхание. И очень много практик на этот счет есть, да, вы знаете, много есть практики бутейка, специальные дыхательные упражнения, научно обоснованные, и многие разные восточные практики, там пранаямы всякие. Ну то есть сегодня возможностей невероятное количество. Так вот астма, вы можете дышать, вы можете там пользоваться какими-то практиками, но здесь нужно убирать какой-то какой, -то, какой -то страх жизни, какую-то проблему, которую вы не проработали, и, конечно же, много хотеть. Вот. Опять же, на своем примере, как взрослый человек, как женщина, которой только 60, я очень много хочу, я очень много о мечтаю, я записываю, я каждый день думаю, как я могу сделать лучше, а как мне мое настроение поднять, а пытаюсь отслеживать тоже свои эмоции, которые у меня там, у, иногда там бывает, там, излюсь, психую и психую, но я тоже стараюсь себя контролировать. И вас этому учу, уважаемые мои клиенты, мои ученики, кто здесь есть буду вам благодарна за то, что поставите <г Hassan> здесь какой-то значочек, а кто нет, может быть, когда-то присоединится. Так вот, люди, которые пережили кризис, послали их, сделали из них выводы, поставили свои новые цели, им Бог дает крылья. Да? Это дается вам, мне как будто в виде крыльев, то есть каким-то образом мы получаем новых. Людей, новые возможности, потому что в нашем мозгу есть конкретно, чего мы хотим. Если пришла какая-то, ну, например, такой мини-кризис, вот, например. Мы знаем, что кризис, в переводе с китайского, это возможности, да? Слышали об этом? Ну, как бы красиво звучит. А задайте себе вопрос, если об этом пишут, говорят умные, образованные, продвинутые люди, которые умеют проживать кризисы, Зайдите на их каналы, послушайте, что они говорят, напитайтесь этими словами, этой энергией. И почему это у них возможности, а у большинства людей это ступор. Да потому что чем-то эти люди руководствуются, как-то они относятся по-другому. Ну и, например, привожу пример. Допустим, у вас э, так называемый кризис среднего возраста. Есть такое у нас, да? И мы это понимаем. Ну, к примеру, мы вот где-то прочитали. О, точно у меня кризис среднего возраста. И что? Что в этом случае нужно делать? Мы читаем дальше. Мозг включаем, да? Трезвый мозг. Угу. Не могу сам справиться ли сама. Пойду-ка я кому-то из специалистов, и пусть мне позадают какие-то открытые коучинговые вопросы. Сегодня возможностей немерено. Много, очень много возможностей. И специалисты есть качественные хорошие не просто бла-бла так вот отвечаю заканчиваю ответ на свой на вопрос почему одни люди готовы другие не готовы если вы проходите какие-то кризисы в своей жизни умеете задавать вопросы а для чего мне А что в этом хорошего муж мне извинил кризис кризис стресс стресс а что в этом хорошего ну, начинаете отвечать на свои вопросы. Да ладно, что тут в этом хорошего? Что тут может быть хорошего? Муж изменил. А если спокойно подумать? Муж изменил. Что в этом хорошего? Надо пересмотреть свои отношения. Что я делаю не так? Того я мужа выбрала или нет? Что я могу сделать еще? А как я могу понять, почему он это делает? Или муж не дарит подарки. Грубый. Там еще какой-то. То же самое задаете вопросы себе, выводы делаете. Или там женщины все такие вот такие рассеки. Это многих, это мужчин тоже беспокоит. Я вот сейчас провожу, провожу тренинг для женщин, как во время кризиса на сайтах знакомств найти своего любимого человека. Пока вот все дома, надо еще больше пользоваться интернетом. И пишет мне мужчина в рассылку: Вот вы пишете для женщин, а я, мне нужна, а мне нужно найти женщину. Что мне делать? Я говорю: приходите на консультацию, приходите в этот тренинг, и вы поймете, какие критерии выбора. То есть, к чему я веду, когда у вас есть какой-то кризис, какие-то непонятные ситуации, вам не нравятся, вам нужно задать себе вопрос: а что в этом хорошего? А что я могу сделать? Теперь смотрите, что касается нашего, вот этого нынешнего большого кризиса, он действительно. Естественно, я не очень верю, вот не хочется верить, что он затяжной и длительный. Но он действительно будет таковым. И здесь просто трезвому человеку нужно, внимание, открывать ту информацию, только не тех, которые пишут про чипирование, про мировой заговор. Да, есть люди разные, по-разному пишут, и, а что я могу сделать. Поэтому нужно искать информацию, которая говорит... А что люди делали в кризис? А кризисы же были, правда? Уже же были кризисы. 29-го года. Да, кризис, американский кризис, который коснулся всего мира. Больше всего он коснулся Америки, Европы, меньше коснулся Союза, потому что там был кризис с бумагами. Ну, почитайте, захотите. И как он потом, как это, к чему привел этот кризис в конечном итоге в мировой, второй мировой войне, последствия и так далее. То есть Любой кризис, он имеет причины и следствия. И когда вы, умный человек, ищете, а сегодня возможностей в интернете намного больше, чем было в моем возрасте, у многих из вас, вы, наверное, знаете, о чем я сейчас говорю. То есть сейчас загуглил и получил ту информацию, которая вам нужна. И вы смотрите, а что люди делали в этот кризис. И как вы можете сегодня уменьшить вот эту нагрузку. И вы поймете, что этот кризис действительно по анализу, по математическим раскладам экономистов, он, понятное дело, для многих это будет трезво, вы посмотрите расклад, аргументы, он действительно будет непростым. Что же нужно делать? Как обходиться с деньгами, которые у вас есть или которых у вас нет? Куда их вкладывать? Куда их инвестировать? Куда за... спрятать эти деньги в кубышку и сидеть и ждать? чтобы хотя бы на жизнь осталось на еду или же куда-то их инвестировать чтобы пока все думают пока все в ступоре вам подняться понимаете поэтому что вы можете делать это нужно задавать себе а что делали другие и что делают другие когда происходят такие кризисы и вот в этом случае вот в этом случае когда это произошло для меня, как для у многих людей, тоже было сначала а, ступор. И только потом я начала анализировать, читать, включаться, искать аргументы, подход здравомыслящих э, людей, не тех, которые сидят только сутками в интернете и шлют какой-то спам друг другу, какую-то там информацию, какую то страшилки. Ну, это же на баранов рассчитано. Поэтому я вам рекомендую не быть баранами, ребят. А рекомендую просто опять же, если у вас есть бизнес, там, офлайн бизнес, и вы уже теперь точно понимаете, что нужно зайти в интернет, значит, я знаю, что многие боятся. Вот недавно у меня был мужчина из Киева, он говорит, ну, я теперь понимаю, что надо зайти в интернет. И у меня есть небольшая, ну, та сумма денег, которую я себе финансовую подушку сделал, И я знаю, что ну, мне нужно заходить, но я боюсь, что деньги солью. Я боюсь, что у меня не получится вернуть инвестиции. Что мне делать? То есть надо обучаться многому и так далее. Да, это правда. Я восьмой год в интернет-бизнесе, и я знаю, сколько нужно обучаться, чтобы э, знать, что такое целевая аудитория, и как со, со, со, со свой продукт упаковать, и как себя упаковать и так далее. А есть другие виды, которые уже готовые продукты есть. Ну, например, эм... Даже интернет-компания, через интернет можно продвигать уже готовый продукт, например, на путешествиях. Вот сейчас я людям помогаю, у кого нет своего продукта, уже готовый продукт, который не нужно усовершенствовать, он уже есть. Это платформа, где с огромными выгодными скидками вы становитесь, вы покупаете круизы, что там еще, Оксана? Оксана тоже на этой платформе, вместе со мной тоже, мы пользуемся этой платформой. Все что угодно, и круизы, и отели, и э, вообще любые развлечения, и поезда, и в общем. Но э, это понятно, я что, что хочу, э, как правильно ли я поняла, да, то есть ваш ответ на вопрос, э, почему одни готовы, другие нет, это как раз тому, что в общем, в принципе, в любом деле, где бы не был кредит, нужно подходить с точки зрения обучения, вот с точки зрения э, задавания себе вопросов. Какой бы ни был кризис, если это кризис в отношениях, мы должны себя спросить, да? а для чего мне этот кризис? Для чего? А что, что я могу, я могу сделать? сделать? Как да. это исправить? Если это кризис в деньгах или в каком-то ну, состоянии в себе, да, нужно понимать, а что? Ну, вот как-то, да, я понимаю. То есть, в первую очередь, нужно открыто задавать себе вопросы, <coughs> пытаться на них Найти ответы. Если не получается самостоятельно, то нужно найти специалистов, которые Однозначно. тебе могут помочь. Конечно. Если это запуск каких-то идей или каких-то, ну вот, да, ищет себя, думает, а да чем же мне может еще заняться, еще. Вот как-то даже попадаются люди, слышать себя, где ты, может быть, что-то услышал, где-то мельком, может, где-то в очереди, а может, где-то в интернете, а может, где-то еще. И первым делом, наверное, нужно иметь, ну, как минимум, такое осознание, что рассмотреть, а точно ли, потому что чаще всего, что мы делаем, мы любую информацию, ну, в любом случае по себе, да, говорю. Мы ее оттекаем не сейчас, а потом. Или там да, ну что там бред какой-то, вот они сейчас мне да, рассказывают, но очень часто, да, слышишь такие моменты. И очень много было еще к вам вопросов, но вы уже, я добавлю, смотри, вот очень хорошо заметила, спасибо, так прям четко все, как бы, минимизировала мой ответ когда ты попадаешь в магазин, как ты говоришь, или случайно вышел в эфир, там, не знаю, зашел, а там вещают Новосельская и Мозалева, доктора в, эти, в интернете, да, или там еще какой-то зашел. Знаете, у вас, вашему мозгу, ваш мозг уже не просто так вас туда привел, чтобы услышать. Наверное, что-то надо посмотреть, потому что наш мозг, хоть он очень умный, сознанию 5% дано, а бессознательному 95%. Поэтому Сознание – это как всадник, а бессознательное – как лошадь. И вот этому всаднику э, вот есть какой-то вот «что-то надо, что-то надо делать, вот что-то надо делать». И тут вам попадается книжка, плакат, там вы едете на машине, какой-то плакат, подсказка. И это подсказка. Поэтому, да, вы правы, Оксана, здесь не нужно игнорировать, вот задуматься. А что я делаю такого? Почему у меня сегодня вот так? А что делать вот эти, почему у них вот так? Блин, кризис. Ну так кризис всегда был, есть и будет. И гуглишь, а сколько было кризисов? А какие причины и следствия этих кризисов? А что может быть? А что делали одни и что делали другие? Одни умерли, стали бедными, а другие поднялись. да. -а -а -а. И вот как этот Андрей, вот мне вложить деньги в развитие свое, в инвестицию, в раскрутку себя или же переждать и кушать? Н -н -н, не переждете. Не будет такого. Все только сами за себя. Надо видеть, что творится. А есть у вас, Надежда Викторовна, какие-то... Э -э Наблюдение к э, кризисам больше женщины склонны или мужчины? Есть какая-то такая или Это очень индивидуально, у каждого своя какая-то такая система внутренняя? Эм, хороший вопрос, я отвечу на него так. Во-первых, зависит от типов нервной системы, от психотипов. Ага. Это не то, что там, э, там сангвиник, холерик, как мы привыкли. Здесь более, есть более раз, расширенная э, диагностика, 8 типов э, Наука все время идет вперед и так далее. Поэтому некоторые психотипы, такие как Параноял, это люди, которые видят глобально. Люди, можете погуглить, кому интересно, напишите, забейте в Google профайлинг, и вы очень многое поймете. Вот просто загуглитесь, и вам будет интереснее. Параноялы это те, которые видят. Глобально, масштабно, системно. Они четко строят цели, и они умеют полностью под себя поджать под себя людей, прогнуть под себя людей на достижение своих целей. И таким образом люди параллельно достигают своих. Это владельцы бизнеса, это наши правители. но ну, опять же, там тоже надо смотреть, кто из них какой. Значит, Шизо, э, шизоиды э, это люди, которые умеют очень много, как у нас пример, э, владелец Facebook. Это человек, который умеет создавать разные вариации, он э, в состоянии выбор, вырулить из, любой, из любого кризиса. Если вам нужно сделать э, поправить упавшую ситуацию там, в компании, ищите шизоида шизоида, который нарисует такие варианты, которые не видит даже тот же проноял. Эпилептоиды. Ну, эпилептоиды – это те люди, которые больше умеют организовать, делать, организовать какой-то мелкий процесс, ну, но они не видят далеко. То есть они видят только то, что перед носом и так далее. То есть это зависит... Погуглите. Значит, погуглите, это будет вам ответ на профайлинг, так и называется. В... В разведке, в силовых структурах давно используют для психодиагностики, зная, что обозначает каждый психотип, какой ведущий псих, психотип у человека. Потому что мы все смешаны, но есть ведущая система. Так вот, лучше всего переживают люди, исходя из психотипов. Но опять же, психотипы тоже формируются. Если вы пришли эмотивчиком эдаким, таким «ах, ах, ах» природа, ах, цветочки, ах, эмо, эмоции, да, эмотивно, то это значит, что вам будет тяжелее выживать такие серьезные кризисы. Ну, для этого нужно простраивать себе вот ту же, а что я делаю, а зачем я делаю, а почему это важно. Если делать простым языком, отвечать на этот вопрос, то женщины, женщины, по моему наблюдению, легче переживают любые кризисы, потому что на их долю больше попадает кризисов самых, самого раннего детства. Это те же менструальные циклы, которые женщина там с 10-12 лет уже чувствует. Это другие какие-то переживания, которые, которыми не дано мужчинам. Мужчины – существа более тонкие, организованные, внешне, но внутри они э, боятся выглядеть э, слабыми, поэтому они больше держат в себе. И, кстати говоря, потому мужчины чаще и э, чаще раньше и умирают, потому что их задача, да, их э, задача обеспечить, быть таким сильным, э, обеспечить жену, семью, детей. Он думает, где бы больше заработать? Если раньше это были маман, тогда при, принести маман, тогда дом принести, притащить. А сейчас это маман, это деньги, это заработать, обеспечить. Поэтому мужчины больше переживают внутри. Опять же, зависит от психотипа, от того, какие кризисы человек, кризисы человек пережил, насколько он стал мудр к тому, чтобы любой следующий кризис встретить. Ну что ж, и это пройдет. Только как я к этому отнесусь и как я это использую, будет зависеть от меня и от других людей, которыми я буду взаимодействовать. Ответила на вопрос? Да, спасибо, ответили. Я просто точно знаю, что есть люди, которые всю жизнь вот э, почему-то находятся в кризисе. Ну, это, наверное, такие глубинные вообще процессы, которые в любом случае э, рано или поздно какой-то кризис, может быть, их приведет к тому, чтобы они проснулись, нашли, искать ну, Я ответы. Я думаю, что... Но очень многие вот э, даже есть, да, знакомых Постоянный кризис внутри, хотя вокруг вроде бы все хорошо. Вот Постоянный люди, кризис которые... внутри – это тревожность. И есть тревожность ситуативная, которая… Так, а что я сейчас… А что чего я сейчас вот тревожусь? Ну, Ситуативная. А что у меня сейчас… Вот... Что сейчас разозлилась? Так, какая причина? А, -а, -а сосед там что-то кричал с окна. меня раздражает. Ага, так, все, сосед, спасибо, кристальт закрыли. Да, или… И стой ноги встала так, а чего и настолько так? И начинаешь раскручивать. Это ситуативно, ты сама в себе работаешь. Но есть люди, которые живут в постоянном э, таком тревожном состоянии. Они в состоянии вот, напряжения, у них все не так. И это недовольство собой, друзья. Это психотип уже... Э, даже не психотип, это даже, я бы сказала, ну, это тревожно-мнительные люди, которые постоянно находятся. Поэтому для них, вот для таких кризисов являются уничтожающими. Если рядом, мне кажется, человека, который поможет поддержать, задать вопросы, такие люди быстрее погибают, такие люди быстрее заболевают, такие люди быстрее, чаще просто уходят из жизни. Почему сейчас у нас старики, больные люди с хроническими заболеваниями? Почему этот, этот коронавирус на них больше всего идет? Потому что изначально они переживают, у них какие-то напряжения, они, они погружены в себя, в свои, в свои болезни, в свои какие-то тревоги. И от таких людей, их, они не умеют контролировать себя. Поэтому ну, на таких им мелкие кризисы, ситуации на дорогах, в магазине, они расходятся, они начинают злиться, кричать, критиковать, эмоциональность. Они не умеют себя швая-швая, как это. Выучила слова, сейчас в Египте живу. Швая, Шваяр, спокойно, спокойно. Они не умеют себя остановить и сказать так. И что? Все. И тело так, знаете, как, как в стакане. Бурлит вода, а потом она уселась, и видно, что там осела, да? Так и вы себя так. Но есть люди, которых, которых невозможно остановить. Они сами себя не умеют остановить и других. Поэтому это тревожность. Другой тип, которые постоянно в чем-то о чем-то переживают. Они постоянно, они постоянно такие, такие, да, это повышенная тревожность, и она уже не ситуативная, а тревожно-мнительная. Там уже нужна работа, психотерапевтическая работа. Поэтому таким людям, конечно, будет любой кризис тяжело. И этот вот такой вот глобальный, тем более. Э, знаете, что еще интересно? Есть люди. Ну, которые, допустим, вот сидели-сидели в своем коконе, да, какой-то кризис все-таки придавил и заставил задавать себе вопросы, искать какие-то лекции, искать каких-то людей, которые об этом размышляют, чего-то брать, подчеркивать себя. А вокруг то окружение, которое ну, было рядом, может быть может быть, это друзья, может быть, это сотрудники. Они начинают не поддерживать, очень далеко да. не поддерживать. Вроде бы все желают добра, но тем не менее сразу куча слов, в какую-то секту вступил, а что-то вообще, что-то мозги там промыли. Ну, в общем, куча вот таких вот моментов, которые, я думаю, они очень у многих людей есть которые хотят, может быть, чего-то узнать больше от этой жизни, что-то изменить и поменять в своей жизни, но даже самые близкие, родные люди, которые любят, но почему-то они являются... Все очень просто, на самом не деле. Не все являются помощниками. Я не говорю за всех, но очень часто такое бывает. Все очень вот просто. На самом сказать. деле все очень просто. Люди, мы, люди, являются социальными животными. Мы живем в стадах. Только у нас социальные группы. Погуглите, пожалуйста, найдите число Донбара. Число Донбара. Там вы увидите то, что я сейчас скажу, более глубоко, и более детально, разберетесь и будете более продвинутыми. Так вот, мы люди социальные животные, мы нас держат как овечек в каких-то рамках, в загородках. Да? Так вот, люди.. Находится в этих социальных группах, и уже более 50 миллионов лет э, вот это не меняется, какой бы ни был, ин, какие бы ни были интернеты, развитие, там, нам даются очень много всего, что мы развивались, однако вот это биологический аспект остаются, найдите число Донбара. Так вот, Донбара. Э, семья – это то, что нами управляет, управляет окружением. На работе тоже, если с вами сотрудники, которые больше с вами в одной теме, в одном направлении двигаетесь вы, это вам помогает. В общем проекте каком-то, где вы в какой-то команде, где вы в какой-то группе людей, у которых общая цель, и вы видите на выходе, что вы получите, вы друг друга будете поддерживать, правда? И я к чему? что вот эту социальную социальную животность нашу, важно, ребят, понимать и искать тех людей, которые вас будут поддерживать. Потому что, как в той притче, где ну, не притча, а это было научное такое исследование, где обезьяны сидят в клетке, они им просят просто приносят еду каждый день, в одно и то же место кладут, как, знаете, как у собаки Павлова, где приносят и лампочку зажигают, да, все помнят, напишите, кто помнит собаки, собаку Павлова, Сейчас со школы учили, поставьте, кто помнит, знает, о чем я говорю, поставьте плюсик в чат, да. Так вот, то же самое приносят одни в одно и то же место приносят эти бананы, например. И вот однажды бананы принесли, но положили не в то место, в котором привыкли кушать обезьяны, а положили в какое-то другое место, где надо было высоко, Прыгнуть, нужно было продумать, как туда прыгнуть, чтобы попасть на эту, до, до этой ветки, до этих бананов. И все обезьяны замерли. И вот одна продумала, такая шустрая, рассчитала траекторию полета, как там она сделала. Короче, она прыгнула далеко и достала этот банан. Как вы думаете, что сделали остальные обезьяны, глядя на эту которая прыгнула и достала банан. Это научный факт. Как вы думаете, что сделали другие обезьяны, а другое стадо? Я знаю. Да, друзья мои, эти обезьяны накинулись на ту, которая изловчилась и достигла цели. Также и люди. Мы, родители говорят... Куда ты лезешь? Зачем тебе это надо? Им кажется, что они сохраняют вот от каких-то там, э, чего там, трудностей, от, что не надо рисковать. Вот сиди вот тут в этом загородочке и жди, пока тебе принесут, эту кинут тебе эту э, вязку этих бананов. А те, которые выходят дальше, они, естественно, находят другую, другие себе окружения, которые помогают. Как выбираться из этих от этих своих семей, от этих своих людей и так далее? Говорит, да, ты меня любишь? Тогда помоги мне, если не можешь помочь, не мешай. Иначе я не буду с тобой говорить по телефону, иначе я перестану с тобой общаться, иначе я уеду, иначе я уйду. И будьте в этом честны и конгруэнты. Но сначала нужно по-хорошему договариваться, потому что род помогает, родня помогает, если вы с ней договоритесь. Гибкий элемент системы, Управляет системой. Да. То есть учиться коммуникациям, учиться находить общий язык. Да. И, договариваться. Да. И отвечать за свой выбор. И говорить так, я буду делать, это будет мой, мой путь, мой опыт. Если я буду делать, эти ошибки будут на мне. И если мне очень-очень будет трудно, то я обращусь за помощью. А пока, пожалуйста, не мешай мне. Если ты не можешь мне помочь, не мешай. И этим ты покажешь свою истинную любовь. И это нужно говорить, просить. В конце концов, даже иногда приходится дверью хлопать. Да, вот так система вас просто не выпустит. Система так просто не выпустит. Это вот число Донбара. Поищите, погуглите, пожалуйста. Так, друзья, ну те, кто присоединился или слушает, мы сегодня обговариваем как быть вообще готовым к кризису. И то, что мы уже проговорили, да, это в первую очередь учиться задавать себе вопросы, искать себе единомышленников, в которых мы будем получать друг от друга поддержку, учиться разговаривать, доносить свои мысли, договариваться с родными и близкими. Вот. Ну и, наверное, таким образом да, у нас все кризисы будут проходить мягче и легче, потому что они будут, и, и следующий будет. Раньше я, кстати, думала, вот у нас есть да, такие, ну, такое выражение, откладывать на черный день. И я всегда думала, это плохо так откладывать на черный день. А сейчас с этим кризисом я что поняла? Можно же не называть ее вообще, но ну, это нужно, Слова и программы. это сейчас называется грамотно, это называется финансовая подушка. И это тоже один из самых больших способов, который нам кризис этот смягчает. Потому что это и то, нас. что мы продумываем наперед. Это не черный день. Я не знаю, почему так раньше вот я все время так упутнул. Вот, моей памяти было, если откладывать, то значит обязательно на черный день. если мы откладываем на черный день, значит он обязательно придет. А нужно просто откладывать для, того, для финансовой подушки, опять-таки для того, чтобы подготовиться который, mm -hmm. к очередному кризису, который ну, в любом случае будет. Просто как мы к этому будем готовы, от этого и будет результат, как мы будем себя чувствовать. Вот, смотрите, это то, что я поняла не так давно. Да, смотрите, черный день, почему? Потому что человечество переживало э, разные вот эти спады, кризисы и называли их черными днями. Но черный день или светлый день, или финансовая подушка безопасности, это все формирует в нашем сознании установки. И когда мы говорим черный день, то черный день. А когда мы говорим финансовая подушка безопасности на случай если я заболею, не дай бог с работы уйду там фирма моя там по какой-то причине может она же все же у нас идет в, этой, в этом мире по взлетам и падениям по э, кривой, кривой гаусса да то есть у нас все в жизни так развивается мы приходим э, как развивалось человечество помните с клетки э, сначала клеточка потом постепенно постепенно все развивалось и каждый этап проходил какой-то какую-то трудность мама могла большей части испытывала какие-то дискомфорты это же новое мама могу могло быть токсикоз ребенок там происходит свои какие-то трудности дальше это то что касается человека вот, вот сейчас материального человека мы давайте вспомним как человек развивался как были жили в не волки как горели леса как люди проходили полностью эволюции развития как человек проходил Дальше вспомните крепостное право, феодальные строй и так далее. И каждый переход на следующий уровень сопровождался каким-то дискомфортом. И это тоже стрессы. Для того, чтобы солнцу выйти, ребят, и засветить нам, оказывается, ему нужно очень много испытать трудностей. Погуглите, это тоже есть у нас в гугле, в интернете. Поэтому всегда были, есть и будут кризисы. И к ним нужно быть готовым. Вот просто трезво, что будут и маленькие, и большие. Поэтому, да, Оксан, точно, согласна 100%. Финансовая подушка безопасности. Понимать, что каждый, любой кризис – это новые возможности. Упала, а что мне в этом будет хорошего? Ага, я упала, разбила коленка. Да-да-да, там злись. Так, а что я делала не так? Ага, я бежала, я торопилась, я голову задравшую, я куток и куда избегла и не была в моменте, не была в фокусе внимания, когда я шла. Так, хорошо, я, допустим, сильно разбила коленка. Надо полежать. А что мне это хорошего даст? Наконец-то я почитаю какую-то любимую книжку. А, свет пропал, интернета нет. Наконец-то я помедитирую. Наконец-то я спокойно попью чай, глядя, на с балкона там на куда-то там, понимаете, во всем можно находить хороший от мелкого до большого, потому что Бог нам послал мозги нормальные, нейронные сети наши, расстояниями там в несколько расстоянием между планетами, если вы меня на YouTube канале Надежда Новосельская YouTube забросьте туда в поисковичок там тоже всего найдете, там есть объяснений на научном уровне, почему нужно там, писать там, свои там, запросы, много писать желаний. Почему? Потому что если у вас нет этих желаний, ваш мозг скукожился, ваши нейронные сети как бы, как бы в капсулах находятся. И вы получаете ту информацию, которой питаетесь, потому что у вас нет своего, своего видения, своего желания, своих целей, своих задач. Понимаете? Поэтому черный день в наших головах, или, например, «Пришла беда, открывай ворота». Есть такое выражение у нас в славянском мире? Есть. «Пришла беда для того, чтобы я вовремя сделал выводы». И, например, помню, был такой случай, тяжелый случай у каждого есть, потеря там близкого человека, да? потеря, утрата любимого человека. Обычно там... До 9 дней, до 40 дней, люди ожидают, находятся в черном дне, какие-то происходят у них там события, они в это верят, они погружены в это, и происходит там ну, много всяких событий. Да, это не просто прожить, прожить утрату, да, это не просто по-другому подойти к этой утрате. А, опять же, если вы уже знаете, что мы рождаемся, что мы трати, тратим, что люди рождаются умирают, то к сегодняшний день человек живет с вами рядом. Что вам нужно делать каждый день? Проснуться и сказать. Как рады, что я проснулась. Что у меня есть руки, ноги. Что я могу выйти в эфир. Что рядом со мной мой сын, моя дочь, мой муж, моя мама. Или даже если нет рядом, то где-то находятся. Пошлите мысли на любовь. Те, кто с вами рядом, просто утром, с самого утра, как только открылись и улыбнулись утром, обнимите этого любимого человека своего. Не думайте, что... Вы это сделаете потом, что у вас нет повода. Просто бед повода. Вот сейчас закончится эфир, подойдите к своим родным. Молча обмените сердцем. И тогда вам много проще вам будет жить и справляться с разными кризисами, в том числе и большим, которые сейчас. Благодарю вас, Надежда Викторовна, за то, что поддерживаете очень многих людей, за то, что поддерживаете меня, нашу команду, за то, вообще, какому количеству человек вы помогли своей, своей практикой, своим опытом. Вот. Я очень рада, что мы провели эфир. Такой день, мир, труд, май, чтобы всех был мир, чтобы всех был труд над собой. Я прям к этому призываю, это очень нужно, мы очень мало... Грамотный внутри, то есть мы можем быть хорошими профессионалами, хорошими специалистами, делать отлично свое дело, но чуть-чуть копнуть в себя, вглубь, и вот там какие-то такие много моментов, мы часто их отмахиваем, отстряхиваем, не идем глубину, не решаем их, вот, но те или иные задачи ситуации, они все равно нас приводят, и... Хорошо, что есть люди такие, как вы, которые освещают тот путь, те дорожки, которым э, ну, для того, чтобы эти кризисы, для того, чтобы найти эти решения, задачи. Это очень важно, очень ценно. Э, не все это понимают, но кто, э, ну, кому нужно, да, тот поймет. Тот да. поймет, он ценит. Да. Я хочу вам Поэтому... сказать всем огромное спасибо в Инстаграме, в Фейсбуке, кто пишет э... Смайлики пишут слова благодарности. Напомню вам, что люди, которые умеют быть благодарны, люди эти будут богаты всегда. И богаты сердцем, и богаты деньгами, и богаты новыми ресурсами. Те, кто умеет только брать, тревожиться, быть недовольными, то, что происходит в мире, на кого-то седовать, злиться. Таким людям, к сожалению, тяжело и по жизни идти, и искать себе пару, и делать деньги. Поэтому кто-то будет слушать записи, ребят, пожалуйста, пишите вопросы, пишите смайлики, там, потому что это вам возвращается. Спасибо вам огромное. То, что я вам дала ссылочки, да. куда вам пойти посмотреть, на число Донбара, кризисы, какие происходили в мире, просто сделайте это, вам расширит ваше сознание, ну и... Консультации, жду вас на консультациях. Оксана и Мазалева, врач-окулист, косметолог. Я, Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, коуч. Были с вами на связи. Консультацию, кто захочет, чтобы развиваться в интернет-бизнесе, уже готовым бизнесом, кто захочет, пишите в шапке профиля. И у меня, и у Оксаны есть анкета. А я, у меня следующий эфир уже через три минуты. Всех вам благ, будьте здоровы и всех вам всего доброго. Да, благодарю вас, хорошего дня. Пока-пока. Спасибо. Пока.